Всем привет, ребята, с вами я, Кусяка, и, в общем-то, сегодня я отправился в город Бравл Таун. вот он, вот там уже Прима пишет, блин, еще одну грушу сломал своими руками, ну, конечно, блин, Эльприма силач, Эль -прима, привет, прикинь, новенький приезжает, о, Барли, о, привет, Барли, э, привет, Эльприма, я новенький, меня зовут Кусяка, вот, а это что за новенький, ну, привет, малой, ну, в принципе, я. Да, малой, в принципе. Э, ну, блин, у вас какая-то броня интересная. У меня такой нету. У меня вот, блин, деревянный меч и кожаный нагрудник. А вы чё тут только вдвоем живете, что ли? Ой-ой-ой! -мо, -ой -ой. -ой -ой, Прима. Нет? А кто еще здесь есть? Ну, в принципе, я вижу, что тут дома есть. Джин, ворон, Бул. Наверное, спят. Кольт еще. Что за шум? О! О! О, это, походу, шериф Кольт, да? Здравствуйте. Блин, у него прям броня получше будет. Привет, я стряновенький, я Кольт, я шериф там. Ну, я так и понял. Ну, слушайте, ребята. О! Ничего себе, у тебя меч, конечно, крутой. И у вас... Блин, у вас у всех такой меч, конечно, топовый. Ладно, я, наверное, сейчас пойду прогуляюсь по городу, посмотрю, что тут у вас есть, наверное. Так. Ну, в принципе, я тут вижу спектр. Слышь, новенький, не хочешь подраться, а то у тебя руки как девочки какой-то. Слышишь, прямо? Ну, блин, как я с тобой буду драться, если у тебя броня круче, чем у меня? И меч у тебя круче. Блин, у тебя даже автомат есть. Ты думаешь вообще, когда ты мне предлагаешь драться? У меня же даже брони нету. Где я тебе броню достану? У меня даже голдкоинов нету, нет гемов. Ребят, давайте только приехал, ну вот именно У меня есть запасная ну, не знаю, слушай, давай через пару минут Сходим на арену Тогда И попробуем сразиться с тобой Да я же говорю, через пару минут Мне же надо осмотреть город, посмотреть Что тут есть ну, Спасибо Так, возьму кого-то Все, я сейчас приду Спасибо, ладно, удачныеники Барли, здравствуйте, я, получается, новенький, мне аж надо тут зарегистрировать меня в городе, дать мне паспорт, все дела. Пошли в кабинет мой? Ну, пойдем, пойдем. Так, ага, ну там, получается, еще и полицейский участок, и мэрия. Кабинет Барли. А, ну, да, в принципе, хм, удобно. Так, ну, получается... Как я понимаю, сейчас вы будете мне всякие вопросики задавать, там, возраст, все дела. Ну, это я уже подготовился, ребята. Кстати, ребята, давайте соберем 5 лайков, и я выпущу вторую серию в городе Браунтаун. Чего они там ругаются, блин? Замолчи, Коль, ты не понимаешь. Имя, фамилия? Кусяка Кусячкин. Да, вот у меня такая странная фамилия. Да. Хорошо. <къем> Там никого нет, в принципе. Дом в аренду хочешь? Ну, слушайте, у меня, в принципе, даже нету ничего. Ну, я думаю, в принципе, поживу, наверное, пока что на улице. Потом, может, насобираю на какой-нибудь шалашик, может, на какой-нибудь мини-домик. Хорошо, не буду ну и слава. Нет, а что? Так, ну... Блин... Ну, не знаю. Ну, у всех там такие дома, mm -hmm. не прям большие. Вы можете сообщить, какая-то маленькая коробка. Можно взять дом у Динамайка. Он уехал. А, ну, а он не будет против, что я его дом взял? Да не? Ну ладно, в принципе, можно будет. Ну тогда договорюсь. Ну, я, наверное, тогда не буду ставить свою голову пока что динамайка. Пусть пока что его побудет. Вдруг он приедет, а тут уже все, его дом забрали. <кхм> ну, тогда получается, это все вопросы были, да? Или еще какие-то есть. Да? А, ну, хорошо. Что ж, ну, тогда я пойду к этому Эль-Приму. Сейчас я ему, блин, наваляю. Сейчас пойду наваляю этому Эль -приму. Эй, Эль Эльприма, ты куда там убежал? Куда убежал? Эй, Эль Эльприма! пошли, давай, пошли на арену. Или ты боишься меня? Боишься меня, да? Хоть я и выгляжу, конечно, зря ты согласился. Ну слушай, даже если я и проиграю, я и не буду, я и не буду против, потому что куда она пропала и куда? А? Куда? Вон ее дом стоит. Наверное уехала. И куда? Я ее выиграю и пришлось уйти. Ну слушай, знаешь, мне кажется, если я тебя выиграю, она увидит, что здесь я есть и она просто уже поймет, что ты не такой сильный. Понял, прибыл, блин? Э -э, Кусяка иди сюда. А, да-да-да, Барли, Барли, Барли. Да, да. Так. Да. Что? А, что такое? А, что это такое? Слушай, Парли, ну это не честно, что у меня какое-то зелье. Нет, нет, нет, нет. Это, это Кола. Это Кола. Да, Парли пошутил, ты шо? Не понял? Кольт, ты что на стороне Альприма? Ты что? Знаешь, Кольт, вот если я выиграю Альприма, ты поймешь, что я... Я вот сильно, я силач, и ты просто не будешь дружить с этим чуваком, понял? Все, короче, идемте, давайте уже на арену. Так, ну собственно, давайте пойдем уже на арену. Так, ну ты как, с какой стороны будешь стоять, Ольприма, а? Там будешь. Ну давай туда пойдешь, потому что там будет так себе. То я вывалюсь еще за арену. Ну давайте кто-нибудь Барли там, давайте отсчет тогда. Надеюсь, выиграет Кусяка. Один, два. Так. Три. Ну что, иди сюда. На, ко мне. На, на. На, блин. На. На. То, блин. -мо! Вот тут он, конечно.. Ну, слушайте. Было сложно достаточно с ним драться. Было легко. Ну, блин, конечно, я новенький тут только. Ну, слушайте, в принципе, я... Я, в принципе-то, и не обижаюсь на Эль Прима. Ну, слушай, Эль Прима, я тебе так скажу. Ты, конечно, хорош был. Я это не... Я это признаю, что ты был хорош. Потому что ты все же тут живешь. Ну, ладно, я и не удивлялась. Просто ты... тут Долго, уже живешь, наверное, обучился всему. А я только приехал, понимаешь? Ладно, я, наверное, сейчас пойду прогуляюсь туда куда-нибудь далеко. О, там шахта какая-то. Какая-то шахта, пойду-ка я в нее загляну. Так, интересно, что в этой шахте находится? О, там Динамайк. Ох, спина моя болит. Динамайк! Здорово! Слушай! Конечно, ты меня не знаешь, но... А почему мне Барли сказал, что ты уехал из города? Ты что, тут все время сидел, что ли? А ты еще кто такой? Я... Я новый браулер, Кусяка. Я приехал недавно в город. Я вот с Барли общался, он мне сказал, что ты уехал. А он сказал, что теперь мы вместе будем жить. Слушай, Динамайк, вот тебя тоже бесит этот Эльприма, да? Тебя тоже бесит. Эльприма, блин, гадина Ой, Эльприма это... Ну вот, слушай, давай вместе будем Дружить, Динамайк, как тебе идея? Ну давай Все, давай тогда Я вместе с тобой буду копаться Будем братьями-шахтерами, так сказать Будем вместе копаться Правда, Саша, тебя... Так какая разница, Динамайк Главное, что друг есть вот тебе кирка. О, спасибо. Фух, мы с Динамайком тут уже так долго находимся в этой пещере. Ой, гемовую рудун. О, хорош! А я нашел эту. Как его? Ё-моё! Вот это тут много, конечно. Так. О, я тоже нашел гемовую. Отлично. Так. Походу мы с Динамайком нашли что-то. О, молодец. О, я... О, нормально. А у вас же тут есть скупщик в городе? Ну, в Браутауне, то есть... Так, да, кто скупщик у вас? Коль? А, ну... А он же разве не шериф? О, еще. А, ну, ладно. Так, Динамайк, давай уже выбираемся отсюда. Так, давай. Все, молодец. Так, ну... Что ж, ребята, наверное, я на этом буду уже заканчивать, с вами был я, Бравлер Кусяка, всем пока-пока!